Главный оперный фестиваль собирает друзей, громкие премьеры, лучшие постановки года и феерический гала-концерт с 14 по 22 декабря Минский международный рождественский оперный форум. Генеральный партнер проекта Банк Белвеб.